Доброго времени суток, друзья! Сегодня я вышел прогуляться возле своего дома. У нас тут так уютненько. Детская площадка небольшая. Ну, все аккуратненько. Все понятно. Испания, да? У нас уже давно тепло. Все довольно-таки приятно. И вот на что я обратил внимание. Я хочу этот маленький ролик посвятить, посвятить э, городскому вандализму. То есть вот хочу вам показать пример, как избежать от городского вандализма. А что именно я хочу показать? Вот эту лавочку. Она очень аккуратненькая, покрашенная, все хорошо. И вот муниципальные работники приклеили вот такую небольшую табличку. На табличке очень просто написано. Эта лавка стоит 500 евро. Береги. И все. И то есть вот и герб нашей деревни, в которой я живу, Седовин. Да? Вот. Когда люди проходят, и даже молодые люди, они уже читают, они уже понимают, что это стоит денег и относится более бережно хотя я уже живу здесь 20 лет и эта лавочка менялась просто ну никогда не ломали ее просто менялась форма лавочки места не меняли ну вот это я хотел бы показать вам ну и кому нужно может кто-то возьмет себе на заметку в городе вот так вот. Большое спасибо за внимание. Что-то опять увижу по дороге. Обязательно покажу. Я сегодня нахожусь в 60 километрах от Валейки. Небольшой деревушке. Называется она «Керека».